Я хочу передать. Если больше нет вопросов, я хочу передать э, слово Косте Петрову, который э, при, представит сегодня э, лабораторию нейрофармакологии. Любовь уважаемые коллеги, э, заведующий нашей лаборатории Евгений Евгеньевич Никольский по уважительным причинам сегодня не смог представить нашу лабораторию. И он попросил меня сделать доклад. По одному из научных направлений, которое развивается в нашем Open Lab, оно условно, в нашем Open Lab оно условно называется ингибитор холинстеразы. Поскольку я не являюсь директором лаборатории, мой доклад будет более научным, чем у Рестема Римановича, нежели э, таким представительным в плане отчетности и так далее. Итак, у млекопитающих имеются два фермента, которые разрушают нейромедиатор ацетилхолин, гидролизуя его до холина и отстата. Это ацетилхолиностероза и бутерил бутерилхолиностероза. Это два очень похожих фермента. 65% последовательности этих ферментов гомологичны. Отличием и от и бутерил холиностераза функциональным является то, что активный центр находится у них на дне ущелья глубиной примерно 18 ангстрем. И ну вот, если рассматривать, собственно, остатки, которые принимают участие, аминокислотные остатки, которые принимают участие в гидролизе от стилхолина, то отличия достаточно минимальные. Это три остатков в так называемом периферическом маненном центре. Это область отстила ацетилобутерилхолиностераза, которая входит, находится на входе ущелья и отвечает за ориентацию молекулы ацетилхолина, когда он проваливается в ущелье. Ну и, собственно, есть еще три остатка в канале ацетилобутерилхолиностераза, которые различаются между собой. Есть описаны ингибиторы этих ферментов, ингибиторы бутерил бутерилхолиностеразы, и они применяются для компенсации снижения эффекта ацетилхолина при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера и Ну, Правда, надо отметить, что применение ингибиторов холиностеразы, оно сопровождается всегда побочными эффектами. Основные побочные эффекты связаны с так называемыми мускариновыми побочными эффектами, с гиперактивацией мускариновых рецепторов, гладкой мускулатуры и сердцем. А, тем не менее, важным моментом является то, что на данный момент считается, что основную роль вот в процессах разрушения ацетилхолина во время синаптической передачи возбуждения – отводится от стилхолиностерази. И официально заявляется, что физиологическая роль бутерилхолиностеразы на данный момент не выяснена. Но, тем не менее, имеются данные, которые позволяют считать, что бутерилхолиностераза играет какую-то отдельную роль. По крайней мере, это справедливо для нервно-мышечных синапсов. Во-первых, показано, что в нервно-мышечных синапсах ацетил и бутерилхоленостераза пространственно разделены между собой. А именно, ацетилхоленостераза находится во вторичных складках синаптической щели, тогда как бутерилхоленостераза локализуется на поверхности терминальной швановской клетки. Следующая группа свидетельств, в которой говорит о том, что возможны различные роли ацетилобутерилхолиностераза в нервном мышечном синапсе, это свидетельство о том, что ингибирование ацетил- или бутерилхолиностераза по-разному модулирует процесс секреции ацетилхолина. А именно, ингибирование ацетилхолиностеразы увеличивает вероятность освобождения ацетилхолина посредством активации мускариновых рецепторов. Тогда как ингибирование бутерилхолинстого раза снижает вероятность освобождения от стилхолина. Ну и вот в представленной работе эффект, рецепторы, которые последуют этот эффект, они на тот момент не были выяснены. Ну и собственно мы подходим к началу нашего проекта. Этот проект посвященный исследованию физиологической роли бутерилхоленстераза в нервно-мышечных синапсах начался с того, что у наших французских коллабораторов в университете Рене-Декарта появились антитела а, селективные к бутерилхоленстераза мыши. Тут надо отметить, что Попытки получить антитела, специфичные к бутерилхоленостеразе мыши, вернее антитела к которые, которые можно использовать на мышах, они были достаточно долгое время предпринимались. Мыши иммунизировались разными пептидами, но специфичных антител к бутерилхоленостеразе получено не было. И вот наши коллабораторы, они применили очень интересный подход, о котором мне хочется рассказать. Они иммунизировали очищенные бутерилхолиностеразы мыши, нокаутных мышей, у которых нокаут по гену бутерилхолиностеразы. И вот в этом случае у этих вот нокаутных мышей выработались антитела к бутерилхолиностеразе, ну, с которых, в общем-то, общем и начался этот проект. А мы попытались выяснить, где локализуется бутерилхолиностераза в нервно-мышечных синапсах. Потому что вот предыдущие статьи, которые я показывал на несколько слайдов раньше, там использовались не антитела, поскольку я говорил антител не было, там использовался метод окрашивания субстрата. Это электронно плотные соли ацетилтиохолина. Этот осадок может мигрировать и поэтому не очень понятно, где собственно расположен фермент. Но вот, используя антитела, мы попытались колокализовать с разными зонами синапса. И вот, как вы можете видеть, сигнал он колокализуется с маркером глиальной клетки 2КОМС-100 и не колокализуется с абангаротоксином. Там видно? Вот. Ну, дальше мы сделали электронную микроскопию, и вот на электронно-микроскопических фотографиях вы можете видеть, что а, окрашивание, оно расположено на мембране терминальной швановской клетки, снаружи мембраны терминальной швановской клетки. И, что важно, оно отсутствует в синаптических складках, в бутерилхолинстеразе, ну, в детектируемых количествах нет синаптической щели. А... Дальше мы попытались исследовать физиологическую роль ингибирования бутерил и через какой тип рецепторов может реализоваться влияние на квантовый состав. Но вот как вы можете видеть была применена такая схема эксперимента. это стандартная электрофизиологическая регистрация внутриклеточным острым электродом, в одном и том же мышечном волокне записывались миниатюрный потенциал концевой пластинки и вызванные потенциалы концевой пластинки. Соответственно, рассчитывался квантовый состав методом деления амплитуд потенциала концевой пластинки на амплитуду миниатюрного потенциала концевой пластинки. Было обнаружено, что ингибирование батерил специфическим ингибитором назовом по снижает квантовый состав. Кроме того, мы анализировали средний квантовый состав у мутантов нокаутов по батерил И, как вы можете видеть, он на 30% меньше по сравнению с квантовым составом дикого типа мышей дикого типа. Дальше мы провели некий скрининг холинорецепторов, которые могут быть ответственны за снижение квантового состава при эндибировании гутерилхолинстерезы. Были проверены мускариновые рецепторы, блокировались атропином. Мы делали эксперименты на мутантах-нокаутах по бета-2, бета-4 и альфа сел холин -рецепторы. Ну и вот, как вы можете видеть, Применение атропина не снимало эффект ингибирования бутерилхоленостераза. Мутанты по бета-2, нокауты по бета-2, бета-4 также были чувствительны, как мыши дикого типа. А вот нокауты по альфа-7, либо фармакологическая блокада альфа-7 холинорецепторов блокатором МЛА устраняла эффект ингибитора ацетилхоленостераза бутерилхолиностераза. Таким образом, мы можем заключить, что влияние на квантовый состав ингибитора бутерилхолиностераза реализуется посредством активации альфа-селон-холинорецепторов. Мы попытались выяснить, где у нас расположены альфа селон рецепторы в области концевой пластинки. Ну и вот тут вот можно видеть, что Значит, они колокализуются также с маркером швановской клетки С100 и не колокализуются с, а, с бунгаротоксином. На верхней части мы проверяли специфичность антител, то есть вот есть сигнал с области концевой пластинки, и он отсутствует у альфа селл -накаудов. но а, Подводя вот некий промежуточный итог, данной части презентации можно показать некую схему, согласно которой отстил а, который покидает посредством спиловерсинаптическую щель, может активировать альфа-селон рецепторы за пределами синаптической щели, и этот уровень ацетилхолина и, соответственно, степень активации альфа-селон рецепторов она контролируется активностью фермента бутерилхолиностераза. В этом случае можно предположить, и активация этих рецепторов запускает петлю обратной, отрицательной обратной связи, которая приводит к депрессии и освобождению стилхолина. Соответственно, поскольку ключевым игроком тут является ацетилхолина, спиловер можно предположить, что при ингибировании от с раза эффект будет сильнее и влияние на квантовый состав будет более выраженным. Для нашего проекта это важно, поскольку ингибиторы от применяются в медицине для лечения нервно-мышечных заболеваний, таких как миостения Грейс и врожденные миастенические синдромы. Ну, самым распространенным заболеванием этой группы является миастения Грейс. Это аутоиммунное заболевание, патогенез связан с тем, что аутоантитела, вырабатываемые к мышечному типу холенорецепторов, запускает а, систему комплимента и рецепторы лизируются. Недостаток ацетилхоленовых рецепторов приводит к тому, что а, потенциал концевой пластинки не способны достичь порог генерации потенциала действия и соответственно, вызвать мышечное сокращение, возникает, возникает мышечная слабость. Миостения – это достаточно серьезное заболевание До начала прошлого века, до первой половины прошлого века Это было летальное заболевание 70% больных миостении погибали так или иначе Из-за миост... из ми... так называемых миастеничных кризов Которые связаны с блокадой дыхательной мускулатуры ну и вот перелом ситуации произошел после того, как усилиями Мэри Уолкер, врача одной из лондонских, по-моему, клиник, было отмечено, что симптомы миостынии сходны с отравлением Курера, которые лечили физостегмином, ингибитором ацетилхариностераза. Ну и после вот этой вот статьи в Ланцете физостегмин вошел в медицинскую практику как традиционное средство терапии миостынии Гравис, и когда эта практика распространилась, летальность миостении снизилась до 15%. Потом, после развития кортикостероидной терапии и так далее, летальность еще упала, и в данный момент миостония уже не смертельные заболевания от миостонии погибают, собственно, от миостонии погибают несколько процентов пациентов. Актив... Положительный эффект ингибиторов ацетилхоленостереза, как я уже говорил, связан с их способностью увеличивать амплитуду синаптических ответов. И после этого синаптические ответы, которые изначально не достигали порога генерации потенциала действия, достигают этого порога и способны запустить мышечное сокращение. Вот это продемонстрировано на этих слайдах, когда потенциал концевой пластинки пересекает порог, запускает потенциал действия мышцы. Если количество рецепторов снижено, то потенциал концевой пластинки не способен достичь порога. После ингибирования ацетилхолина стераза в синаптической щели время жизни ацетилхолина увеличивается, потенциал концевой пластинки увеличивается, и он снова способен вызвать сокращение. Таким образом, из этой схемы ясно, что единственная цель применения ингибиторов холеностераза при лечении мышечной слабости – это максимально эффективное увеличение амплитуды потенциала концевой пластинки. Но, исходя из вышесказанного, можно сформулировать то, что я называю парадоксом применения ингибиторов холеностераза при лечении миостынии отстил ацетилхолиностераза в синаптической щели мы увеличиваем эффект каждого кванта ацетилхолина за счет продления, продления времени жизни каждой молекулы. Ингибиры бутерилхолиностераза на поверхности терминальной швановской клетки мы запускаем петлю обратной связи через альфа-селлен рецепторы, которые снижают квантовый состав, то есть снижают количество молекул ацетилхолина, которые секретируются в синаптическую щель. Таким образом, можно предположить, что избирательные ингибиторы ацетилхоленостереза будут более эффективны при лечении миостыния, чем неизбирательные, но, как я уже говорил, роль бутерилхоленостереза, физиологическая роль считается невыясненной, и ингибирование ее как возможный вклад в синаптический процесс полностью игнорируется. Вот, Чтобы как-то попытаться количественно оценить эффективность Специфических кацетилхоленостеразии ингибиторов и неспецифических, которые ингибируют обе холеностеразы, вот была выполнена следующая серия экспериментов. Было, было, были получены мыши крысы, которые болели меастыней и гравис. Для этого крысы иммунизировали синтетическим пептидом, который представляет себя участок так называемого основного иммуногенного региона ацетилхолинного рецептора альфа-субъединица ацетилхолинного рецептора после этого, после иммунизации у них возникала миостыния мышечная слабость которую детектировали с помощью миографии по отношению амплитуды потенциала, интегрального потенциала концевой пластинки. Это отведение с накожных электродов и сравнивалось с амплитудой первого и двухсотого сигнала. Ну, первого и последнего сигнала в пачке. Вот вы можете видеть, что у здоровых животных это отношение порядка 5%. У миостеничных крыс отношение первого к двухсотому значимо больше, там порядка 20%. Нами была подобрана доза специфического ингибитора цитилхаленостераза амбинониума. Это, это уровень э, больных животных. Была подобрана доза ингибитора амбинониума, который восстанавливал декремент амплитуды контрольных значений. И после этого этим же крысам э, поверх амбинониума внутри брюшины вводился блокатор бутерил халеностераза бум и, как вы можете видеть, депремент амплитуд вторично увеличивался примерно на... Ну, то есть, по, по сути, можно сказать, что мы теряем треть полезного эффекта ингибитора от стилхолинстераза. Таким образом, вот эта часть нашей работы демонстрирует одно из направлений исследований Open Lab. Это исследование фундаментальных аспектов функционирования синаптической передачи в условиях ингибирования от стилобутериукалинства тереза и, как надеюсь, было показано, это может иметь практическое значение для того, что дает рекомендации того, какие ингибиторы должны синтезироваться. Как я уже говорил, в данный момент используются два ингибитора от стилобутирилхоленстераза для лечения места не играя, и прозерин оба из них неизбирательны к ацетилхолинестеразе и таким образом можно заключить, что вот ниша специфических ингибиторов от для лечения не грейс она не занята их надо синтезировать и вот это вот поиск таких ингибиторов поиск закономерности как надо синтезировать избирательные ингибиторы от стилхолинестеразы что для этого нужно это является вторым направлением исследований, о которых я хотел рассказать бы сегодня. А на данном слайде показана структура соединения, которая называется соединение 547. Оно было синтезировано очень давно, примерно 25 лет назад, в ЕФХ имени Арбузова, в лаборатории Владимира Черезника. Но особенностью этого соединения является его крайне высокая афинность к ацетилхолиностерозе. И крайне, высокая эффектив... и крайне высокая селективность по отношению к ацетилхолиностеразе в... по сравнению с бутерилхолиностеразом. По этому соединению накоплена за это время масса различных физиологических... физиологической информации. Оно очень достаточно хорошо исследовано с физиологической точки зрения. В частности, оно было проверено на моделями остении Гравис, о которой я говорил раньше. То есть была подобрана доза соединения 547, которая восстанавливала декремент, это 8 тысячных на килограмм. Для сравнения вот доза перидостигмина, обладающая тем же эффектом, это 0,1 мг на килограмм. Ну, собственно, тут показано, как соединение 547 может восстанавливать декремент амплитуд. Кроме того, у соединения 547 было обнаружено еще одно преимущество, очень важное для лечения миостынии гравис. Это меньшие его эффекты в отношении гладкой мускулатуры, поскольку, как я говорил, большинство побочных эффектов, они при применении ингибитора бутерилхоленостераза, они связаны с гиперактивацией гладкой мускулатуры. Это я, мне кажется, это очень хорошо иллюстрируется на этом слайде. Климин – это фармацевтическая форма перидостигмина, о котором я говорил. Ну и, собственно, вот из показаний к применению я скопировал миостыни миастенические синдромы. И, кроме того, атонии мускулатуры мочевого пузыря и желудочно-кишечного тракта. Вот ниже показаны дозы для того и другого состояния. Как вы видите, они совпадают. Таким образом, применение передостигмина всегда сопровождается гиперактивацией мускулатуры э, гладких мышц. Ну и вот одна из информаций, которая была получена про соединение 547 за долгий период его исследования. Ну, на самом деле эта информация была получена достаточно давно, в начале этого года. Мы попытались как-то оценить побочные, количественно оценить побочные эффекты избирательных и неизбирательных ингибиторов от стилхалинстеррас в отношении гладкой мускулатуры. И вот вы здесь можете видеть, для этого мы наркотизированной крысе инвива через ретро вставляли катетер, связанный с датчиком для измерения артериального давления. То есть есть датчики, предназначенные для так называемого прямого измерения артериального давления. И таким образом можно у живой крысы регистрировать изменение, изменение давления, которое возникает в результате сокращения стенок мочевого пузыря. На данном слайде можно видеть, что доза соединения 547 избирательного ингибитора от не влияла на амплитуду сокращения мочевого пузыря. А вот здесь вот показан эффект дозы перидостигмина, который вылечил миостыни и драйвис. Вы можете видеть, что амплитуда увеличилась примерно на 200%. Дальше мы попытались выяснить вклад бутерилхоленостераза в этот процесс, поскольку соединение 547, как я уже говорил, крайне избирательно в отношении ацетил по сравнению с бутерилхоленостеразой. Вот тут вот у нас доза бомбутерола, которая использовалась в предыдущих исследованиях. Она сама по себе никак не влияет на сокращение мочевого пузыря. А вот следующий столбик – это бомбутерол после соединения 547. То есть, заингибируя бутерилхоленостеразу, мы сразу достигаем уровня передостигмина. Таким образом, можно заключить, что она важна не только при лечении астении грависа, Ее активность важна не только с точки зрения эффективности увеличения амплитуды потенциала в концевой пластинке, но и активность бутерилхоленостераза может компенсировать недостаток активности ацетилхоленостераза в гладкой мускулатуре. Что важно для... Снижение побочных эффектов ингибиторов от стилхолинстерас. Следующий слайд э, иллюстрирует то же самое, влияние на тонус, э, на базальный тонус мочевого пузыря. Э, это те же самые крысы, просто другой параметр. Ну вот, как вы видите, и бомбутерол, и соединение 547 сами по себе не оказывали влияния на тонус. Передостигмин увеличивал. Ну и, соответственно, бомбутерол после соединения 547 увеличивал тонус до уровня передостегмина. А... Таким образом, я пытался продемонстрировать, что избирательные ингибиторы ацетилхоленостераза могут быть более полезны, более эффективны для лечения состояния мышечной слабости, таких как миостыни -гресс. и в качестве инструмента для этого было использовано соединение 547, которое, повторюсь, на данный момент обладает одной из самых высоких и записанных афинностью кацетилхоленостеразии и одной из самых высоких селективностей кацетил против бутерил. Проблема а, заключается в том, что механизм вот такой высокой афинности и селективности для соединений, которые синтезированы 20 лет назад, до сих пор был не выяснен. И мы задались этим вопросом с помощью приглашенного ученого, академика Патрика Массона, мы исследовали ферментативную кинетику гидролиза от стилхолина стеразов в присутствии соединений 547. Соединение 547 относится к так называемым slow binding ингибиторам. Это ингибиторы, для которых характерны две стадии, две стадии реакции. Сначала быстрая фаза, а потом в той или иной степени имеется а, медленная фаза. А, ну, собственно, описано три, три, три варианта медленного ингибирования фермента. Это, собственно, медленное ингибирование, когда имеется лакфаза, а потом идет обычное ингибирование фермента. Это быстрое связывание, имеется две фазы быстрое связывание с ферментом, а потом медленная изомеризация, то есть присутствует вторая фаза, которая медленнее, чем первая. Ну и третье, это имеется модификация фермента, то есть фермент может существовать вдруг, в двух состояниях и одна... Одно состояние хорошо ингибируется ингибитором, другое хуже, и существует медленный эквилибриум между этими двумя формами. Ну вот, как бы, с правой стороны показаны схемы, которые иллюстрируют эти механизмы. И, как вы можете видеть, наш ингибитор соответствует схеме B. Мы посчитали константы ингибирования, которые а, следуют из этой схемы. И, как вы можете видеть, тут... Представлены две константы. Первая она отражает первый процесс быстро связанный с ингибитором. Это тоже очень высокая константа. 0,14 наномоля. То есть 1 на 10 минус 10. Вот. Но как бы, дальше начинается второй процесс, который увеличивает афинность примерно в 10 раз. И следующее исследование было посвящено тому, чтобы выяснить, с чем же связан второй вот этот процесс. Для этого мы применили молекулярную динамику. Это достаточно интересная группа методов компьютерного моделирования. Это такой вариант атомной силовой микроскопии в компьютере, когда молекула тянется в данном случае через канал от стилхолинстеразы снаружи до ее активного центра. И по дороге она взаимодействует с разными аминокислотными остатками, и, соответственно, усилие, которое нужно, чтобы ее тянуть, оно либо возрастает, либо уменьшается, в зависимости от того, ну, как бы, хорошо связывается молекула в данном участке канала или плохо. Ну, вот тут представлена некая раскадровка о соединения 547 с отстилхалинской разой. Сначала ацетилхолен... соединение 547 связывается с трептофаном 286 периферического анионного пункта. Да. То есть тут, тут надо показать, что здесь показана сила, которую необходимо приложить к молекуле соединения 547. Ноль на шкале – это значит, что существует равновесие, что никакого усилия прикладывать в данный момент не надо. Отрицательные значения – значит, что 547 и сам хорошо проникает в канал ацетилхоленостераза. Ну и, соответственно, положительные значения – это сила в пиканьютонах, которые необходимо преодолеть, чтобы запихать молекулу в ацетилхоленостеразу. Дальше после связывания с периферическим анионным пунктом происходит преодоление так называемого тирозина 341. Это два аминокислотных остатка, которые образуют так называемую бутылочную горлышко канала от стилхоринстераза. Где-то в середине канала имеется сужение, и оно механически препятствует доступу субстрата, либо ингибиторов в активный центр. Ну, дальше показано преодоление значит, этого, этого самого бутылочного горлышка. Тут важным моментом является взаимодействие с Тирозином-124. Этот вот, я не знаю, видно или нет, но сотрудница, которая готовила этот слайд, она пыталась там показать атомные радиусы. То есть это не центры атомов, там видно, что действительно 547-му тут тесно, и ему тяжело пролезть мимо этого 124-го тирозина. А дальше 547-й тянется глубже и взаимодействует вот со следующим аминокислотным остатком, фенилаланином-333, дальше, соответственно, его... Тянут, усилие как вы видите возрастает и он э, практически достигает дна далее усилие еще возрастает все как бы усилие снижается 547 достиг дна канала э, возникает непраздный вопрос вот мы видим силу и вот на последнем этапе усилие не необходимое чтобы 547 достиг дна ущелья практически в два раза больше чем усилия, необходимые на предыдущих этапах. И возник вопрос, может ли 547 в реальности достигать дна канала, поскольку, повторюсь, наша задача была выяснить происхождение вот этой вот второй фазы, которая увеличивает афинность к Холинстеразе примерно в 10 раз. Для, по нашей просьбе был сделан кристалл в Гренобле, флорианом на и вот... Тут мы увидели истинное положение 547-го в канале от стилхалиностераза. Он не достигает дна ущелья, он находится чуть ниже вот этого самого 124-го тирозина. Ну, соответственно, на этой схеме первую часть, которая относится к дну ущелья, можно отсечь. И возникают две группы связывания. Первая это вот в районе бутылочного горлышка, и вторая с периферическим анионным пунктом. Ну, дальше, согласно закону молекулярной динамики, 547 вытягивали с канала усилий. И тут также были посчитаны усилия, и вы можете увидеть, что вот усилия необходимы, чтобы выдернуть его из-под этого вот тирозина 124 примерно в несколько раз выше для того, чтобы он туда попал под него. То есть вот этот вот тирозин он является таким обратным клапаном, такой крышкой, которая замедляет обратную реакцию. И, соответственно, вот это вот и является, видимо, вот ну, такая вроде бы мелочь, она и является молекулярной основой того, что перед нами один из самых высокоактивных ингибиторов ацетилхоленстереза. Константа, я повторюсь, 2 на 10 минус 11 моля. Ну, тут вот приведена еще раз эта схема с тем, что есть равновесие между затягиванием и вытягиванием, для того, чтобы вытянуть, нужно приложить значимо больше усилия. Ключевую роль играет террозин-124. Возникает вопрос, почему не ингибируется бутерил холеностераза. Ну, из этой схемы это тоже понятно, потому что у бутерил холеностераза, как я говорил, отсутствует несколько остатков в периферическом анемном пункте, в том числе фенилаланин и вот нет этого самого 124 тирозина поэтому от бутерил ингибируется обычным способом Ну, мое время выходит на доклад поэтому я оставляю за кадром два других направления нашей лаборатории которые тоже очень интересные и возможно потребуют отдельного разговора это создание Легандов к периферическому анионному центру ацетилхолиностераза, ацетилхолиностераза на основе соединения 547. Это важно для терапии болезни Альцгеймера, поскольку показано, что периферический анионный центр ацетилхолиностераза способен примерно в 100 раз усиливать агрегацию патологического бета-амилоида. Второе направление – это поиск подходов к реактивации холиностераза головного мозга после отравления фосфорорганическими ингибиторами. Это в первую очередь синтез оксинов на каркасе соединений для болезни Альцгеймера. Это важно, поскольку удивительно, но на данный момент нет реактиваторов холиностераза которые способны бы были проникать через гематоэнцефалический барьер. И, соответственно, фосфоорганические ингибиторы проникают в мозг, ингибируют там отстилхолинстеразу и бутерилхолинстеразу. А антидотная терапия, ядром которой является дефосфорилирование с помощью апсивной группировки, такие соединения, являют, все описанные на данный момент, заряженные, и они в мозг не проникают. Поскольку в год гибнет несколько сотен тысяч человек от отравления пестицидами, это в первую очередь в таких странах, где развито производство хлопка, как Шри-Ланка, и причем 200 тысяч, 300 тысяч человек в год, это только случаи смертельные, а как бы с отравлениями обращается, понятно, людей на порядок больше. Ну и поэтому это вот тоже является достаточно перспективным направлением нашей лаборатории. Далее, как просили, основные публикации по направлению вот, в журналах с достаточно высоким импакт-фактором. Публикаций больше. Сразу скажу, мы выполнили план по публикациям, Просто, но ну, остальные публикации я не стал здесь приводить, чтобы не занимать время. Благодарю за внимание. И еще раз хочу поблагодарить организаторов, поскольку это действительно отличная идея устроить конференцию, рассказать, что делается в разных Open лабах. И поэтому, надеюсь, на новые встречи в рамках конференции от нейрона к мозгу. Спасибо. Методологический вопрос, пожалуйста. Очень интересно, вот вы рассказали о соотношении активности. Сел и что физиологическая роль бутирил холестеразы до сих пор не выяснена. И а, а, а, из каких, а, из какого объекта вот нужно извлекали когда работали с ней а, и какие ингибиторы использовали. Вот у вас там был ОСПА, это органический, наверное. Вы говорили о том, что Важен поиск будущих ингибиторов холинстераза. А как относительно вот, уже известных ингибиторов бутерил например, как метацит? Да? Может быть, он тут мог бы как-то... Ну, основной месседж в этой презентации был то, что... Основное сообщение было то, что бутерил холинстераза как раз трогать не надо ни в коем случае при лечении патологической мышечной слабости. Потому как это снижает эффективность применения ингибитора от стилхоленостереза И э, вызывает побочные эффекты за счет ингибирования в гладкой мускулатуре Поэтому поиск новых ингибиторов именно специфично для бутерилхоленостереза Мы в нашем проекте такое направление пока не рассматриваем вот. Мы использовали из МПА и бомбутерол А из это действительно фосфоорганический ингибитор Селективный к бутерилхоленостеразе Бомбутерол это карбоматный ингибитор Тоже селективный к бутерилхоленостеразе вот. Но как я говорил, направлением проекта является поиск ингибиторов И методологических подходов, чтобы синтезировать ингибиторы Специфичные к ацетилхоленостеразе А как, есть ли на физиологический или поведенческий да, какой-нибудь, у uh, мышей напал по этим ферментам? Это один вопрос. А второй вопрос, uh, вы, uh, каким образом физически планируется, uh, вы нашли uh, уже давно вы нашли, вы подтвердили uh, очень высокую специфичность вашего ингибитора. А у нас в стране этих фармацевтической промышленности нет, да, и голюнин ну, согнем на самом деле не найдешь даже. Да, да, как... Ну, прозерин бесплатный в аптеке. Ну да, да, но там такая побочка, что он горит. Поэтому вот каким образом планируете или вы каким образом каким-то образом продвигать ваши вещества? По первой части вопроса о фенотипе разных мутантов. Я очень много работал в университете Рене Декарта с разными мутантами, нокаутными по, по, по ацетилхоленостеразе и по отдельным молекулярным формам ацетилхоленостераза. В принципе, куча поведенческих аномалий, не только поведенческих. По сути дела, это некое адаптивное состояние, которое характерно для ингибирования ацетилхоленостераза. Но если вколоть синтетический ингибитор у мыши, у нее начинается, начинается тремор, изменение температуры, ну и в конце концов наступает смерть из-за остановки дыхания, из-за блокады синаптической передачи в дыхательной мускулатуре, диафрагме. Разница в том, что вот для мутантов по бутерилу ацетилхоленостеразии, они по нокаутам, они выживают, но у них вот такое состояние, оно длится всю жизнь. То есть они как бы не могут нормально есть, для них нужна очень жирная пища. Они не могут нормально, они не могут размножаться. Размножаются только гетерозиготы. Ну как бы они всю жизнь вот ходят и трясутся. То есть если ты берешь такую мышь в, в, в руки, ты чувствуешь, какой у нее тремор. Вот. То есть это стандартная такая ситуация для отравления ингибиторами холинастеразы Но ну, вот природа великая и многогранная, и поэтому они адаптировались И живут плохо, но не умирают а по, бутер... по нокаутов по бутерилхолинастеразе на данный момент, насколько я знаю, не выявлено никаких поведенческих аномалий Ну и по сути дела вот этот проект свидетельствует лишь о том, что... Нами выявлено, что ингибирование бутирилхолинстеразы вносит реальный вклад в синаптическую передачу только на фоне ингибирования отстилхолинстеразы. Это важно, поскольку ингибитор отстилхолинстеразы используется в повсеместной медицинской практике, и там не учитывается. Но вот действительно какова физиологическая роль бутирилхолинстеразы при активной отстилхолинстеразы – это остается вопросом. Вторая часть вопроса была про продвижение соединения 547. Да, мы планируем такое продвижение. Ну вот, завтра я уезжаю на конгресс холинс Стераза в Испанию, а сразу после возвращения через неделю я еду в Питер заключать договор на доклинику. Вот. Ну вот, в общем, это ответ, наверное, на вопрос. Еще. Такой очень наивный вопрос а Есть ли какие-то отличия В структуре И, соответственно, в чувствительности Холин и Стераса крыс и человека Кардинальных отличий нет То есть различия в структуре есть Но они Нет различий в структуре В аминокислотных остатках Которые я показывал Которые отвечают, собственно, за гидролиз Ацетилхолина Таких отличий нет. То есть есть отличия вот, в других остатках. Они влияют на пространственное расположение, как бы, э, ну, по сути дела, на фолдинг, но, опять же, не, не оказывают никакого влияния вот, на канал, на каталитическую машину, которая находится на дне ущелья, на периферический анионный пункт. То есть, насколько мне известно, функциональных отличий не описано. Но отличия в последовательности, они, конечно, имеются. Закончили, все. Прикольно. Спасибо.